Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим классификацию и процесс, протекающий в расстойных шкафах теста приготовительных отделений хлебозаводов. Процесс расстойки необходим для восстановления структуры теста, которая была нарушена при делении его на куски и формовании заготовок. При этих операциях тесто теряет большую часть углекислого газа, который образует пористую структуру. Процесс расстойки производится в два этапа предварительная расстойка и окончательная расстойка. Предварительная расстойка применяется при разделке теста из сортовой пшеничной муки. Осуществляется после округления в течение 5-7 минут и не требует определенных параметров среды. В ряде случаев она осуществляется непосредственно в цехе в период перемещения кусков теста транспортирующими устройствами. Окончательная расстойка проводится после окончательного формования тестовых заготовок в течение 35-60 минут в зависимости от наименования изделий. В течение этого периода в результате брожения структура теста становится равномерно пористой. Объем заготовок увеличивается в 1,4-1,5 раза, а плотность снижается на 30-35%. Заготовка приобретает ровную, гладкую, эластичную поверхность. Окончательную расстойку необходимо производить в среде с относительной влажностью от 75 до 80% при температуре от 35 до 40 градусов Цельсия. Поэтому окончательная расстойка, как правило, производится в специальных камерах или шкафах различной конструкции. Растойные камеры обычно оборудуются конвейерами для перемещения заготовок и механизмами для укладки их на люльки и выгрузки на подпечи по окончании расстойки. Обычно расстойные конвейеры укладочные и пересадочные механизмы объединяют в единый агрегат. Однако, я решил, что мы отдельно рассмотрим укладочные и механизмы для снятия заготовок с расстойных камер и отдельно конструкцию расстойных шкафов. Это будет две отдельные лекции, помимо той, которую вы смотрите сейчас. А эта видеолекция посвящена классификации расстойных шкафов и процессам происходящих в рабочих камерах. Этих шкафов. К классификации мы сейчас и переходим. В зависимости от назначения различают шкафы предварительной и окончательной расстойки. В нашей стране серийно выпускаются в основном шкафы окончательной расстойки, поскольку, как мы уже выше отметили, предварительная расстойка происходит в течение от 5 до 7 минут и для нее не требуется каких-либо специальных условий и она может проводиться пока тесто движется от теста округлителя к хлебопекарной печи по конвейеру. В зависимости от конструкции расстойного конвейера шкафы бывают ленточными, люличными, а одно и много ярусными. По приспособленности к ассортименту шкафы бывают универсальными и специализированными. Последние приспособлены для расстойки тестовых заготовок лишь одного вида изделий, универсальные для нескольких видов изделий. По способу обслуживания различают расстойные шкафы с автоматической и ручной загрузкой и выгрузкой тестовых заготовок на под в зависимости от способа поддержания рабочих параметров среды, в расстойной камере различают шкафы с ручным и автоматическим управлением. По конфигурации рабочей камеры расстойные шкафы бывают G, P-образные и кольцевые. Рассмотрим процессы, протекающие в рабочих камерах расстойных шкафов. При обработке тестовых заготовок на тесто делительных и тестоформующих машинах в результате механического воздействия последних Происходит удаление основной массы углекислоты и спирта, накопившихся в тесте при брожении. Формование сопровождается уплотнением теста и ослаблением упругости его структуры. Для восстановления последней тесту необходим определенный период покоя, который и осуществляется при расстойке. Заготовки из пшеничного теста после округления дают коротковременную расстойку в течение 3-5 минут, которую называют предварительной. В процессе предварительной расстойки теста восстанавливает некоторую упругость скелета, явление тиксотропности. Предварительная расстойка может осуществляться либо на транспортерной ленте, либо в специальном шкафу. После предварительной расстойки изделия происходит обработка на тестоформующих машинах, а затем поступают в шкаф окончательной расстойки. Для нормального прохождения окончательной расстойки в шкафу необходимо поддерживать температуру воздуха 35-40 градусов Цельсия, относительную влажность от 75 до 85. В этих условиях не происходит подсыхание поверхности заготовок и нормально идет брожение теста, которое вызывает рост тестовых заготовок и повышение их пористости. В шкафах окончательной расстойки заготовки могут находиться на расстойных досках, металлических листах, металлических формах, либо на матерчатых платках. Температура и влажность воздуха в расстойных шкафах должны поддерживаться очень точно, чтобы не происходило подсыхание или увлажнение поверхности заготовок. То есть температура поверхности тестовых заготовок должна быть в интервале между температурой мокрого термометра и температурой точки росы. Длительность расстойки тестовых заготовок колеблется от 20 до 120 минут в зависимости от температуры, массы и формы заготовок, рецептурного состава, влажности теста, активности бродильной микрофлоры и ферментативного комплекса муки. Длительность расстойки существенно влияет на форму подовых изделий. При недостаточной расстойке заготовка имеет высокоокруглые края. На поверхности наблюдаются трещины. При излишне длительной расстойке заготовки имеют расплывчатую форму и небольшую высоту. Нормальная расстойка обеспечивает максимальный объем и высоту заготовок. Гладкую, без трещин поверхность. У формового хлеба при излишне длительной расстойке верхняя корка имеет слегка вогнутую поверхность. Оптимальная расстойка должна учитывать тип печи, способ выпечки. При выпечке в печах с инфракрасным обогревом расстойку следует несколько увеличивать поскольку в результате интенсивного прогрева очень быстро происходит рост заготовок и закрепление поверхности. При выпечке изделий в печах со сравнительно низкотемпературным режимом рабочей камеры растойку следует несколько сокращать. Следовательно, длительность растойки тестовых заготовок в шкафу необходимо регулировать в широких пределах с учетом отмеченных выше факторов. В этом видео мы рассмотрели классификацию расстойного оборудования и процессы, протекающие в рабочих камерах расстойных шкафов. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, уведомления и все уведомления в колокольчике. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.